Добрый день, сегодня э, мы продолжим рассказ о всевозможных аксессуарах для нашего Хатсана IT-4410 в тактическом исполнении. Вот сегодня приехал такой чехол. Э, сначала я пытался использовать для него э, чехлы, которые продаются у нас в вооруженных магазинах, э, но они нам мне не понравились. Поэтому я решил заказать вот такой прямоугольный тактический чехол на сайте AliExpress. Стоит он 25 долларов с доставкой, то есть около 900 рублей. Аналогичные чехлы в России в интернет-магазинах продаются от 200 до 2500 рублей. Поэтому экономия на лицо, посмотрим, что он на себя представляет. Чехол шит из материала кардура, Лайбочка такая 9.11 видимо по аналогии 5.11 с брендом по выпуску всевозможной тактической амуниции ну, китайцы есть китайцы по крайней мере вот такой чехол мы получили в нем уже лежит винтовка я немножко модернизировал чехол сейчас покажу как снаружи вот такой большой карман. Здесь мы положили мишени, модератор, чехол, вернее ремень от винтовки. Можно положить баночки с пулями, все что угодно. Замки крупные, открываются, закрываются легко. С обратной стороны есть вот такие лямочки. То есть, данную винтовку в этом чехле можно носить как рюкзак, что удобно. Не всегда мы можем носить ее вот в таком виде, как сумка. На дальнее расстояние это неудобно. Но можно вот так, как сумочка от машины куда-нибудь донести до стрельбища. Что внутри? Внутри вот такая красота. Винтовка, вот такие липучки-фиксаторы, винтовку Вот этот поролон я сюда приспособил сам. То есть изначально, вот он шел, чехол без поролона. Он внутри имеет такой плотненький тоже поролончик. Но я посчитал, если носить его за спиной, то лучше такую прокладочку добавит, ну и винтовка более плотно, не болтыхается в, в чехле, сидит. Вот тут у нас лежит сертификат на эту винтовку, на всякий случай во избежание каких-либо вопросов при переноске, транспортировке. Вот так вот я пропустил сквозь поролон липучки. Получилось довольно нормально. Вот этот поролон, он идет в штатной, в штатной коробке вот с этой винтовкой то есть там два листа вот такого поролона сверху снизу один лист я использовал для уплотнения второй винтовки Hassan 55S вырезав так вот по диагонали этот подошел по ширине идеально я только отрезал так сантиметров 20 по ширине он подошел вот такой чехол теперь в нашей винтовке. Так вот он Скажу еще, я пробовал сюда укладывать насосы сегодня. Борнер, насос высокого давления, он спокойно сюда помещается. Ну правда для этого надо открутить ручку и шланг. То есть в разобранном виде насос вот наружный карман помещается спокойно. То есть если вы куда-то едете далеко, то вполне можно его разобрать, положить ключик и потом на месте уже собрать. Вот такой универсальный шокол. На этом обзор заканчиваю. Всем спасибо.